Стоянки щуки, щука, классический водный хищник, кормовая стайная рыба, мелкие окуни мелкие щуки всегда стараются быть ближе к траве. Трава – это и защита, и обиталище пищи, мелких водных животных для белой рыбы и рыбьей молоди для окуней и щучек. Щука любого возраста любит траву. Это и укрытие и обеденный стол. Далее, раз щука – хищник, значит, энергия она должна тратить на добычу пищи меньше, чем ее расходуют. Это значит, что щука всячески экономит энергию и понапрасну не расходует. Сознательно щука избегает сильного течения, с которым ей пришлось бы бороться и тратить энергию. И в то же время щука стремится находиться рядом с течением, которое несет ослабевших и раненых рыбок. Ведь, помним, что щука экономит энергию и охотится, в первую очередь, на легкую добычу. Щуки, в основе своей, засадные хищники. Есть, конечно, водоемы, на которых щуки выступают в роли хищников-угонщиков, но в массе своей, щуки все-таки атакуют из-за укрытия. Такими укрытиями могут служить затопленные деревья, большие камни, глиняные бугры, любые затопленные искусственные предметы, заросли травы. Идеальные места стоянки щуки. Если совместить все факторы, перечисленные нами выше, то мы получим идеальные места стоянки щуки на водоеме. 1. Кромки водной растительности, особенно расположенные на перепаде глубин, на свалах в глубину. Щука стоит в траве на свале и атакует рыбью молоти мелких окуней и щук. 2. Место на границе тихих заводей и течения. Особенно место с обратным течением, обраткой и завихрениями водного потока. Здесь щука атакует быстрым рывком из тихого места на течение и подбирает больную и раненую, а также обессиленную борьбой с течением рыбы. 3. Любые возвышения или впадины на дне, где щука может пристояться. Щука атакует из укрытия проходящую мимо рыбу. 4. Любые сочетания перечисленных факторов в разы повышают вероятность стоянки щуки. А хороших размеров ямы или коряги увеличивают шанс того, что хищник будет трофейного размера. Идеальное место стоянки щуки. Если совместить все факторы, перечисленные нами выше, то мы получим идеальные места стоянки щуки на водоеме. 1.